Добрый день, друзья! Сегодня у нас прямой эфир запланирован с ответами на вопросы, которые вы задавали в сторисах и с ответами на вопросы, связанные с тренингом. Напоминаю, напоминаю о том, что в 23.30 по Москве мы сегодня закрываем набор в тренинг «Деньги есть всегда» в 7.0 и с участниками встречаемся во вторник в 8 часов вечера по Москве. Встречаемся в отдельной онлайн-комнате, все как обычно, сообщения придут в Сообщения придут непосредственно в, на почту людям, ну и также, конечно, мы будем оповещать через смс-оповещение. Да, у меня какая-то была проблема с интернетом, но сейчас, слава богу, все выровнялось и уже эфир не слетает. Я думаю, что дальше все пройдет благополучно. Рада, что вы присоединяетесь. Если у вас будут в процессе общения появляться вопросы, вы их обязательно задавайте, не стесняйтесь. Я на все попытаюсь ответить времени, я думаю, там часа, может быть, даже минут сорок нам достаточно будет для того, чтобы пообщаться. Вопросы вы можете задавать на любую тематику. И те вопросы, которые поступали до этого, они разнообразные, честно скажу. Первый вопрос, который появился, так скажем, среди в ответ на сторис, досрочно погасить ипотеку. Как? Здесь сразу же Такое пожелание для э, вас, э, конкретно для того, кто спросил, и для тех, у кого есть желание понять, как быстрее закрыть ипотеку. Слушайте, ну, э, я об этом подробно говорила на семинаре «Разумный инвестор», запись еще доступна по ссылке в шапке профиля, или переходите на лендинг ру. Если кратко вам объяснять, вам нужно составить план по выходу из кредитов, по погашению досрочному, вам нужно заглянуть в бюджет, вам нужно сделать оптимизацию. То есть вот так это по щелчку не происходит. Для того, чтобы вы это сделали, конечно, я вас приглашаю в тренинг «Деньги есть всегда». Во второй ступени мы как раз таки и займемся тем, что оптимизируем ваш бюджет, найдем свободные деньги и будем эти свободные деньги направлять на погашение ипотеки. Но почему-то люди не верят в то, что нужен такой длинный путь, почему-то люди рассчитывают о том, что нужна какая-то короткая история, где вы сможете быстро решить вопрос. Быстро его решить не получится, только маленькими системными шагами можно быстро закрыть ипотеку. Любые свободные деньги вы должны направлять на досрочное погашение с уменьшением срока займа, и тогда ипотека у вас закроется гораздо быстрее. Я даже в свое время проводила расчет, там у ребят была ипотека на 30 лет, мы сократили до 18 лет ипотеку вместо 30. Всего лишь дополнительно ежемесячно с уменьшением срока направляли 5000 рублей. И все, и по расчетам, ну и соответственно действительно это так и выходит, что сразу же закрывается, закрывается быстрее. Сказать, что, ну вот, я могу вам объяснить, я могу вам сказать, что надо делать. Будете ли вы это делать, это другой же вопрос. Очень многие как раз таки писали о том, что, ну, тренинг это все прекрасно, но я там книжку прочитала или прочитала, и я, в принципе, все поняла, и я, в принципе, сама справлюсь. Действительно, вы можете прочитать книгу «Деньги есть всегда». Это как раз вторая ступень тренинга составления личного финансового плана. И вы можете прочитать книгу ⁇ Инвестиции без риска ⁇ Это первая ступень по составлению инвестиционного портфеля. Пожалуйста. Но только сразу давайте спросим себя, а вам, вас, вы, насколько вы дисциплинированы, чтобы у вас все получилось? Насколько вы способны пойти и начать делать? То есть я же много раз говорю о том, как закрыть быстрее кредиты. Я говорю, ну, оптимизируйте бюджет, ну свободные деньги выискивайте и направляйте на досрочное погашение с уменьшением срока. И здесь же сразу становится, ну, появляются некие препоны внутренние у людей о том, что сказать-то я могу, но человек сам с собой сделать этого не может. Ну как я буду оптимизировать, мне уже сокращать нечего. Я смотрю на свой бюджет и я понимаю, что тут совершенно некуда, не, не, нет никакого маневра. А он есть. Он есть, и вы его не видите, потому что вы находитесь в своем состоянии, в своей системе. Если вы приходите к специалисту, к финансовому консультанту, консультант смотрит, и он находит у вас свободные деньги. Это всегда так происходило. Это всегда так... Ну, это, это нормально. Я даже на семинаре говорила, что мы очень часто, находясь в своей какой-то жизненной ситуации, не видим выхода. И почему очень удобно говорить об кого-то, смотреть что-то об кого-то, делать что-то об кого-то, потому что человек может обратную сторону дать. Даже я, планируя какие-то свои расходы, всегда ну, руководствуюсь помощью зала и там, общаюсь или же с, с кураторами, или же с родителями, то есть, ну, в первую очередь, с мамой. Я звоню, я говорю, мне надо об тебя поговорить свои расходы. Вот у меня такой-то, такой-то план. Как ты думаешь, я нормально все делаю? Ну, там, вот как на слух? И она, соответственно, дает какую-то обратную связь, можно что-то скорректировать. Так же и в вашей жизни. Вы можете прочитать книги, но если вы не начнете делать, ничего не изменится. Тренинг, он как раз заставляет вас делать. Он заставляет вас начать действовать. И вы быстрее закроете ипотеку не на словах, а на деле вы будете погружены в эту атмосферу ну, сокращения, оптимизации, вы будете погружены в атмосферу достижения целей, и вы автоматически начнете все это выполнять. Да, это такой очень хороший пинок, <laughs> это очень хороший пинок, который помогает изменить. Ну или, пожалуйста, как уже сказала, оптимизируйте бюджет, найдите свободные деньги и направляйте на досрочное погашение с уменьшением срока. Был еще вопрос, связанный с рефинансированием ипотеки. Там девушка писала о том, что э, хотелось бы вот прям срочно рефинансировать ипотеку. Вы знаете, э, ошибка полагать о том, что рефинансирование поможет. Почему? Потому что э, рефинансирование предполагает, что вы в первую очередь берете новый займ. А вы знаете о том, что у банков, у всех э, аннуитентные платежи, и вы в первый год гасите только проценты. Тело у вас не уменьшается, а вы платите больше процентов, ну дороже для вас этот кредит, так или иначе обходится, когда вы дольше держите тело займа у себя. Соответственно, прежде чем переходить, делать там, искать рефинансирование, бежать за какой-то процентной ставкой, посчитайте, сколько вы загасите процентов после рефинансирования. И посчитайте, сколько вы э, загасите процентов, находясь в этом же банке, но при этом добавив какие-то 3, 4, 5 тысяч рублей к ежемесячному платежу на досрочное погашение. Поверьте, вас эта история удивит. Чаще всего выгоднее оставаться в том банке, где вы есть. Потому что вы уже начинаете гасить в тело. Э, это раз. Во-вторых, вы не несете сопроводительных расходов никаких. Э, вы э, не надо там заново будет заниматься оценкой объекта, недвижимости и так далее. И так далее. Это два. И другой вопрос, если у вас нагрузка на бюджет очень высокая по платежам, ипотечным или кредитным, тут это правило одинаковое для всех, то тогда имеет смысл рассматривать с банком досрочное погашение с уменьшением суммы ежемесячного платежа, чтобы снизить эту нагрузку. Вот Какая конкретно у вас ситуация, я могу сказать, когда я вашу цифру вижу, ну или мои кураторы, да, финансовые консультанты, которые вместе со мной работают. То есть, если вы приходите в тренинг, мы смотрим ваш бюджет, мы смотрим ваши кредиты, мы занимаемся тем, что оптимизируем вашу ситуацию в целом для вашей жизни. Ну, то есть, качество жизни у вас не будет падать, а наоборот, оно будет улучшаться. Ну и, конечно, я напоминаю о том, что наши услуги, они окупаются. То есть тренинг уже существует более 10 лет на рынке, и э, почему он так долго живет? Потому что окупается. Люди, которые потратили деньги на э, обучение, они их отбивают. Они видят результаты, то, что у них окупилось это обучение. Следующий вопрос. Если, еще раз повторюсь, если у вас появляются вопросы, вы их можете задавать смело. Нет, не стесняйтесь, ладно? Так, следующий вопрос. А, э, так, какие активы на фондовом рынке можно покупать сотрудникам МВД и их семьям? А, ну, я понимаю, откуда этот вопрос выходит. Дело в том, что есть закон о государственной службе, и по этому закону у нас... А, госслужащие не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. Инвестиция – это не предпринимательская деятельность. Давайте сразу так разграничим. Да? Инвестиция – это не предпринимательская деятельность. Вы ею не занимаетесь, когда вы инвестируете. Вместе с тем, любой госслужащий э, имеет право вкладывать деньги только в российские активы. То есть у каждого актива, акции, облигации есть так называемые идентификаторы россия И... Э, э, э, там идет буквенное обозначение в начале РУ, это значит российский актив, или какие-то другие там обозначения, которые это говорит о том, что актив из, там, с другой страны. Так вот, госслужащие имеют право вкладываться в активы российские, это раз, исключение, по-моему, только фонды Финнекс, они хоть и считаются ирландскими, но в них тоже можно вкладываться. И, во-вторых, обязательно госслужащий не должен оценивать, не покупает ли он активы подведомственной для него структуры. Предположим, госслужащий работает в Министерстве транспорта. Соответственно, нельзя владеть акциями РЖД, потому что это подведомственная структура. Но, и тут закон тоже дает возможность... Можно владеть даже иностранными активами, можно владеть даже подведомственными активами, если это доверительное управление. Доверительное управление – это способ инвестирования, когда для, за вас сформируют пакет, ну, там, банк или же брокер, ну, вы нанимаете непосредственно компанию, которая занимается тем, что она сформировала для вас портфель. И в этой истории важно учитывать расходы. Ну, сколько вы потратите, сколько они берут, то есть сравнивать любое доверительное управление нужно прям сравнивать, сравнивать, сравнивать, потому что э, очень часто там любят э, раздевать. Доходность может не случиться, но расходы точно будут гарантированы, потому что любой э, доверительный управляющий, они зарабатывают на том, что управляют вашим портфелем и зачастую, неважно был плюс или минус, они все равно комиссию возьмут, поэтому этот момент надо учитывать. Опять же, когда вы приходите в тренинг, деньги есть всегда, надежные инвестиции – это первая ступень. Мы учитываем вашу специфику работы и помогаем вам сформировать портфель, исходя из той ситуации, которая в вашей жизни. Это не только деньги, но это и в том числе активы, это в том числе ваша терпимость к риску и так далее. И когда вот в противовес я там очень часто читаю отзывы какие-то, что типа… Мне не актуально вот это вот обучение, мне нужно портфель составить, чтобы вы сказали, куда вкладывать и все, чтобы я доход получал. Так вы поймите, как раз таки, приходя в обучение, вы разбираетесь в инвестициях и на вас уже никто зарабатывать не будет, то есть вы уже не будете нести расходы. Э -э Которые можно было бы избежать. То есть вы, у вас доходность будет больше именно за счет того, что вы будете понимать, куда вы вкладываетесь, вы будете понимать, что вы делаете, и вы будете понимать, какие активы у вас куплены. Когда вы приходите в доверительное управление, за вас все формируют, и вы при этом всегда отстегиваете, неважно какой результат, вы всегда отстегиваете, вы все равно потом приходите к тому, что, блин, нужно разобраться, нужно понять, а что вообще там происходит, как мне действовать, что делать. И вот тренинг, он как раз позволяет вам один раз погрузиться, пошагово пройти все с финансовым консультантом рука об руку. Вы же не один будете, вы рука об руку пройдете. Сформировать портфель один раз, исходя из вашей специфики. Тем более, что действительно аналитическая работа уже нами проведена, и вы, вам нужно будет просто выбрать для себя что-то. И все. Ну, то есть это как раз и есть то самое. Скажите, куда вложить. Просто почему-то люди не оценивают этот момент. Что делать с тестированием? Я ну, не смогла пройти. Так, ну, давайте, это сегодня немножечко не по теме эфира, давайте мы потом в личных сообщениях тогда спишемся с вами, и что делать, мы с вами обсудим. Сколько стоит тренинг и где проводится? Стоимость ступеней, на сегодняшний момент уже там цены выросли, стоимость ступени идет от 20 тысяч рублей. Вы можете перейти по ссылке елена.финкульт.ру, там посмотреть запись семинара «Разумный инвестор». Сегодня продажи мы в 23.30 закрываем. Проходит все онлайн на платформе «Гиткурс». Вы обучаете 5, 5 октября у нас в 8 вечера организационная встреча. Соответственно, я буду рассказывать, показывать, что и где, и как. В том числе поддержка подключится и будет помогать. И дальше уже каждый обучается в своем удобном темпе, при этом каждую неделю идут встречи с куратором по Zoom или по Skype, как вам удобно. С куратором прорабатывается каждая тема. Куратор – это финансовый консультант, ваш личный финансовый консультант, который помогает вам освоить ту или иную тему. Мы заставляем вас думать, мы заставляем вас, обучаем вас анализировать какие-то вещи, не, так скажем, не с точки зрения того, что вот, там, типа, вот так и никак иначе, а с точки зрения того, что бы вы минимизировали риски, когда вы, вы идете в инвестиции. Мы не будем вас обучать там, теханализу, мы не будем вас заставлять изучать там, финансовую отчетность или какие-то аудиторские заключения по каким-то компаниям или маркетинговые планы какой-то компании. Нет. У нас э, такая классическая система консервативного подхода. Мы разбираемся с, со всеми инвестициями в том плане, что это и с чем это едят, почему, на чем у них строится вот, доходность и какая есть защита ваших денег в, в том или ином инструменте. И дальше уже э, смотрим, а как, как мы можем управлять рисками в инвестициях. Ну, Ответ очевиден. фонды, ИТФ это то, что как раз таки спасет нас всех. Спокойно можно туда вкладываться и не бегать туда-сюда, не суетиться. Так, друзья мои, задавайте вопросы, если они у вас появляются, я с радостью на них буду отвечать. Так, у меня тут вопросы, в разделе вопросов там пока ничего нет. Так, для меня дорого сейчас тратить такую сумму на обучение. Ну, здесь вопрос, связанный с финансовой составляющей, он всегда относителен. Вы можете на сайте, опять же, елена.финкуль.ру, ну или в ответ, на, в личные сообщения в, в этом канале, прислать просьбу о, звон, о звонке куратора. Вы оставляете звонок куратора, рассказываете свою ситуацию, и это абсолютно бесплатно. И э, куратор подбирает продукт, который э, вам подходит в вашей ситуации. Возможно, вам действительно не нужен тренинг конкретно, потому что тренинг – это такое погружение да, в э, финансовую историю, и это прокачка всех сфер жизни э, финансовой. От инвестиций, бюджета, э, кредитов, составления личного финансового плана, увеличения доходов. То есть полностью все э, э, можно прокачать. У вас, предположим, какой-то точечный вопрос, и есть другие продукты, которые позволят его решить, они, так скажем, там меньше задействован финансовый консультант, там меньше сопровождения, там больше ну, самостоятельная работа, и это, конечно, дешевле и выгоднее для вас. Вы можете оставить просто заявку на звонок, и куратор уже с вами пообщавший подберет что то, что вам важно. Так, надеюсь, я ответила. Uh, у меня есть друг-брокер, он мне всегда расскажет, зачем, куда вкладываться uh, и, и что купить. Давайте сразу обозначим. Uh, брокер – это юридическое лицо, всегда юридическое лицо. Uh, люди, которые там работают, они сотрудники просто брокера, они не являются сами брокерами. Uh, и они такие же, ну, мог, если у них есть статус инвестиционного советника, тогда да, но если нет, тогда они такие же, ну вот финансовые консультанты, инвестицо, ну, вот, так скажем инвестиционными консультантами их можно называть, если у них есть определенное разрешение, финансовые консультанты. Они могут быть э, квалифицированными инвесторами, но это все равно физическое лицо, э, которое э, ну, для себя там что-то анализирует и для себя там что-то выбирает. И э, вам просто нужно принять тот факт, что вы доверяете конкретному физическому лицу на конкретном промежутке времени. И не факт, что это лицо всегда будет угадывать рынок. Вообще, э, статистически, на долгосрочном промежутке рынок обыграть нельзя. На краткосрочном разово может каждый обыграть. Да? Это знаете, как если чемпион мира по боксу будет сидеть, отдыхать, к нему можно подойти и даже там шлепнуть его по уху и убежать, и даже остаться без ответа. Да? То есть один раз можно кого-то по уху шлепнуть. Но на долгосрочном промежутке, то есть всегда ударить по уху чемпиона мира не получится, сдачу получите сто процентов Да даже во второй раз, когда попробуете подбежать, можете сдачу получить, он уже будет наготове. Точно так же и с фондовым рынком. Если вы хотите, чтобы у вас это происходило системно, если вы хотите, чтобы у вас системно появлялся, накапливался капитал и деньги сохранялись на долгосрочном промежутке, то тогда единственный выход – это составить инвестиционный портфель. Что делает э, ваш друг, который работает у брокера, являясь там, финансовым консультантом или даже квалифицированным инвестором? Он делает это для себя по-своему. То есть он понимает, как управлять рисками вы то же самое можете повторить, но не факт, что вы будете все время э, на плаву, потому что он какие-то моменты знает, меняет, и все время находится в, в топе. Он вам может забыть сказать, он вам может забыть напомнить, и может просто не обязан даже это делать. И вот возвращаясь как раз-таки к истории того, что на мне подскажут, мне расскажут, и все остальное, Например, у меня инвестиционный портфель уже достаточно давно, он уже не один кризис там пережил и прошел. И писал один из подписчиков, а какая у вас доходность по портфелю? Она никогда не будет такой же, как у вас, отвечаю я. Потому что моя доходность уже сформирована, исходя из нескольких лет владения, исходя из регулярности пополнений исходя из стоимости активов в тот период. Я покупала, ну тогда же даже вот Нордникель еще меньше десятки стоил, сейчас он больше 20, понимаете? То есть моя доходность, если в среднем за период, там в этом году уже можно говорить там, о 40% годовых. Но через год это может быть другая история. Почему? Потому что опять же я буду пополнять, будет как-то меняться фондовый рынок, будет что-то происходить и будет еще, еще один срез, еще один срез. Поэтому для того, чтобы все-таки сохранить деньги на долгосрочном промежутке, вам нужно не ждать совета от кого-то, а нужно самому разобраться, составить портфель и вот какую-то часть денег туда направлять, хотя бы 3-5%, и это сэкономит в будущем ваши усилия. Разово вам никто поможет, не поможет заработать, вот так вот знаете. Так я вижу вопросы появляются я сейчас пролистаю ленту для того, чтобы на них ответить поэтому если будут еще задавайте обязательно можно завести деньги на индивидуальный инвестиционный счет подержать их 3 года и получить налоговый вычет спасибо, конечно можно И даже, но только зачем вам там деньги держать вы можете завести их на инвестиционный счет в этом году уже в январе следующего получать вычет по этой сумме а на эти деньги вы уж купите фонды и ИТФ пускай у вас 3 года хотя бы фонды побудут Почему не стоит просто деньги держать? Во-первых, когда вы держите просто деньги, если что-то происходит с брокером, деньги все-таки улетучиваются. Инвестиция – это всегда риск. Если же вы покупаете конкретные активы, акции, облигации или фонды ИТФ, они не улетучиваются, информация о них находится в депозитарии, они у вас сохраняются. И если даже с брокером что-то случилось, вы просто идете к другому брокеру, и все активы у вас в норме. Третье. Инфляцию никто не отменял. Да, вы заработаете 13% конкретно в этом году от суммы, которую ввели на индивидуальный инвестиционный счет. Но э, деньги же будут обесцениваться, и, соответственно, для того, чтобы они не обесценивались, имеет смысл купить какие-то активы, которые привязаны к реальному бизнесу. Бизнес никогда не будет работать себе в убыток, всегда будет искать возможность зарабатывать и вот ту, ту самую доходность, ту самую доходность этот, получать. И как следствие, ваши активы, которые вы купите, они будут расти. Поэтому иметь смысл так поступить. <как> Опять же, в тренинге деньги есть всегда, инвестиции, надежные инвестиции, это вот первая ступень. Мы как раз помогаем составить портфель, который, ну, знаете, для ленивых. То есть вы один раз завели, и даже если вы, ну, я, конечно, буду агитировать, чтобы вы пополняли регулярно, хотя бы там раз в квартал, раз в полгода, для того, чтобы у вас была возможность сохранять деньги. И любые какие-то дивиденды, купоны, которые будут падать, они будут реинвестироваться, и ваш портфель будет разрастаться. Елена, добрый день. Подскажите, пожалуйста, на тренинге вы помогаете просто собрать портфель и дальше отпускаете? Или после тренинга что и как делать с портфелем? Вы будете понимать, что и как делать, потому что мы ну, не отпускаем, пока вы не поймете. То есть мы говорим, что такое ребалансировка и как часто ее делать. Более того, у нас есть клуб «Одноименные деньги есть всегда», где вы можете, как выпускники, у нас там, по-моему, за меньше тысячи рублей в месяц участвуют, и там есть регулярные встречи, где мы как раз встречаемся, и я всегда отвечаю на вопросы плюс всегда можно позвонить куратору, если вам нужна перебалансировка, чтобы вот, ну, появилась там какая-то свободная сумма и вы хотите опять же об кого-то, то это конечно же дополнительная оплата и вы с куратором еще раз прорабатываете ваш портфель, это нормальная практика, нормальная и, но чаще всего люди понимают что им делать после обучения, потому что повторюсь, мы же там 10 вот тренинг деньги всегда это три ступени Каждая ступень рассчитана на один месяц. В каждой ступени 10 модулей. Каждый модуль вы проверяете с куратором. То есть вы 30, 30 встреч, если вы на все полгода заходите, это 30 встреч. Так или иначе, за полгода все, все выравнивается, все устаканивается, и все, все начинаете понимать. А, так, я надеюсь, что я ответила. Мне приятно, что вы начинаете писать вопрос. Спасибо вам большое, и обязательно продолжайте писать, чтобы... У нас была живая беседа. Так, следующее. Не до конца понимаю, зачем мне вообще идти в тренинг, что мне даст этот продукт. Ну, тогда, наверное, у вас проблем нет. Если вы не понимаете, зачем нужна финансовая грамотность, значит, у вас есть запасы, вам хватает тех денег, которые вы зарабатываете, у вас остается даже то есть у вас все хорошо, вы, понимаете, вы можете закрывать свои желания, цели, вы регулярно путешествуете 2-3 раза в год, то есть ну, вас можно поздравить, и вы точно знаете, что вы можете жить на пассивный доход безбедно в будущем и ни о чем не беспокоиться, если какие-то проблемы обучения детям, какие-то, не дай бог, болячки, вы знаете, как вы будете это решать, то есть вас можно тогда только поздравить. А если нет, тогда вопрос, вы, насколько вы взрослый человек? Потому что обычно только дети не задумываются о каком-то своем финансовом благополучии. Потому что а о чем им задумываться? У них родители есть, которые решают. Если же вы взрослый человек и вы до сих пор не задумываетесь о финансовом благополучии, это ну, такой, на кого вы перекладываете тогда эту ответственность? Вы рассчитываете, что все время будет кто-то помогать? Для меня это спорная история. Все-таки для себя нужно что-то создавать, какие-то умения, какие-то навыки. Повторюсь, если вы не готовы идти в тренинг, ну делайте вы это сами, но только делайте. К сожалению, большинство людей не могут заставить себя делать системно. То есть они могут там на подъеме каком-то, вот после семинара начать вести бюджет, а потом опять сливаются, потом опять собираются и опять сливаются». А тренинг как раз позволяет навык этот есть, сделать системным, чтобы уже никуда не отвлекаться, ни на что все время вот работать работать работать. Я у вас училась про, про клуб пропустила как присоединиться пишите прям в личные сообщения вашу почту, скажите, хочу в клуб, моя почта, и все, мы с вами свяжемся, никаких проблем. Можете перейти на сайт елена.финкульт.ру, там есть кнопочка волшебная, желтая, заказать звонок куратора, заказать звонок, вам перезвонит финансовый консультант, то же самое ему говорите, хочу в клуб, и вас сразу же присоединяют, вообще не проблема. Так, так, так, <сос Buchanan> ой, сердечки, ой, спасибо, сердечки, спасибо. Так, так, так, на это я ответила про свободное плавание, на это я ответила. Все, отлично, так, на, на эти вопросы я ответила. Хорошо. Друзья, ну, вы продолжайте их задавать, я сейчас буду возвращаться к тому, что у меня тут есть. <саспорожда> Елена, сколько вы времени тратите на покупку активов? <саспорожда> Странный вопрос, на мой взгляд сколько я времени трачу на покупку активов. Ну, <смех> Не знаю, 30 секунд? <смех> Кнопку нажать. А, дело в том, что я до сих пор пользуюсь платформой Quick, и по большей степени, а, наверное, загрузка платформы, введение паролев, прохождение двухфакторной аутентификации съедает основное время для того, чтобы купить какой-то актив. Портфель сформирован. Ну, ну, смотрите, друзья, это вот как образ жизни, к которому я вас призываю. Вот вы формируете портфель. Вы знаете четко, какая сумма у вас будет, а если не знаете, то мы в тренинге как раз вам поможем это узнать, да, мы увидим, сколько у вас свободных денег остается, финансовый план, он поможет это все составить и оптимизировать, и вот мы видим о том, что вот эту часть денег мы можем направлять ежемесячно или там раз в квартал в инвестиции. Ок. Дальше составляется инвестиционный портфель. Исходя из той суммы, мы смотрим, сколько акций вы купите, сколько облигаций, какие-то еще фонды, там, ну, золото чаще всего, потому что золото должно присутствовать в портфеле, как защитный элемент портфеля. И дальше вы уже начинаете просто пополнять, исходя из вашей вот идеи. Если, предположим, вы хотите на 5 тысяч купить, и у вас там, вы, у вас нормальная терпимость к риску, то вы можете вначале купить фонды из акций, и у вас портфель какое-то время будет такой рисковый, потому что больше ничего нет, там есть только акции, и он, соответственно, волатильность будет высокая. Потом следующие 5000 вы докупаете облигации, и вот у вас уже портфель более спокойный, он показывает меньшую доходность, но и просадки меньше, и так далее. То есть здесь можно начать с облигаций, наоборот, покупать и докупать акции. Здесь у каждого именно свой подход, и мы об этом говорим, и мы это обсуждаем, и это объясняем. Более того, кураторы, ну, финансовые консультанты, которые со мной работают, они уже настолько наловчились, они знают... Как работает каждое приложение, и у нас есть даже видеоинструкции с этими приложениями, ну, в тренинге деньги есть всегда. Вот вы заходите, открываете, все это имеется. Как часто вы пересматриваете активы? В соответствии с, со своим финансовым планом, и я об этом говорю, то есть каждый из вас должен их пересматривать в соответствии с финансовым планом. Я примерно раз в полгода делаю срез, ну, если честно, вот какую-то свою активную составляющую, сколько денег, я считаю практически раз в квартал, чтобы понимать, что у меня и как. Но я примерно уже осознаю, где какие-то могут быть перекосы, исходя из плана. А так я подвожу итог, что вот за последний год-полгода там капитализация такая. Итоговую капитализацию для себя я смотрю в, ежегодно, в конце года, обычно в начале года. Но это связано именно со мной, потому что у меня день рождения в январе, в начале января, и для меня конец года и Новый год. Это не просто праздник, это подведение неких итогов, вот исходя из того, что, что прошло, какие планы на следующий год, что будем делать и так далее. Но я думаю, что каждый задается этими вопросами. Во, а вообще в тренинге мы объясняем о том, что перебалансировкой имеет смысл заниматься, когда у вас идет перекос, то есть вы ну, вот раз в месяц вы пополняете, или раз в квартал. И вы видите, вы изначально, например, зашли, создали портфель, где у вас должно быть, там, предположим, 50% акций и 50% облигаций. Ну вот вы такой консервативный инвестор, вы хотите 50 на 50. А зашли в следующий месяц пополнять, и вы видите о том, что произошел перекос. Акции так взлетели, и фактически ваша балансировка стала 70 акций и 30 облигаций. Логично, что вам нужно докупить облигации для того, чтобы опять выровнять вот этот вот стезю 50 на 50. То есть руководствуемся всегда процентовкой, которая для вас комфортна. И руководствуемся всегда вот ситуацией личной. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Задавайте еще, мне приятно, что у нас такая живая беседа получается, очень очень здорово, так, что тут еще у меня было, так, не уверен, а, вот это зачастую чаще всего встречается, ой, ну я как-нибудь потом куплю тренинг, мне сейчас это не так актуально и не нужно. Я всегда задаю вопрос, как давно вы пытаетесь вести системный бюджет, как давно вы накапливаете деньги. Есть у вас вообще запасы, которые вот, ну, неприкосновенные. То есть, есть финансовый резерв, который должен быть разделен на три валюты. И этот финансовый резерв должно вам хватить на полгода жизни минимум. И при этом, и это же не просто на полгода жизни, это себя содержать, если вы семейный человек, семью содержать, если у вас кредиты, это еще и кредиты закрывать. То есть это вот такая ситуация. При этом у вас есть инвестиционный портфель, который также накапливается еже, ну, в каком-то периоде, исходя из вашего финансового плана. У вас есть финансовый план, который показывает, за, на, за какой счет вы поедете отдыхать, на какую сумму и, и когда, примерный промежуток. То есть, когда, если это у вас все есть, тогда я понимаю, почему ну, вам тренинг не нужен. Вы финансово подкованы, подкованы, и вы умеете управлять деньгами. Такие люди обычно приходят зачастую за увеличением доходов. То есть, это третья ступень тренинга «Деньги я всегда», как увеличить доход, выстроить план. Почему? Потому что это одна из самых сложных ступеней, и там, конечно же, всегда нужна вот вторая голова, которая поможет разобраться с этим. Welcome. А, но если вы не ведете системный бюджет, если вы не откладываете системно деньги, вы даже, ну, вы хотите инвестировать, но так и не, не начали инвестировать, вы только на уровне хотелки, тогда я не понимаю, чего вы ждете. Время-то уходит. Я не хочу вас расстраивать, но вы с возрастом моложе не становитесь. А если вы не становитесь моложе, то вы и темп рабочий вот этот вот будете снижать. Я по себе, например, замечаю, ну, я, так скажем, считаю себя активным человеком. И я, например, когда рисую какие-то свои планы там, на полгода, на месяц, неважно, на год, я исхожу из какой-то своей работоспособности. И вот, например, за последние полгода я четко для себя поняла, что мой уровень работоспособности сильно снизился. То есть я себе в конце года нарисовала там вот так, а я понимаю, что делаю это я вот так, не дорабатываю. И дальше я анализирую, а с чем это связано. С тем, что я просто плохо подхожу к планированию, то есть неправильно планирую время, там тайминг не соблюдаю и так далее. Или это с какой-то физиологической потребностью связано, что мне стало, ну, как бы, мне надо больше времени на восстановление. И Я прихожу к выводу, что да, как это не перескорбно, мне реально надо больше времени на восстановление. Мне уже нельзя там по 4 часа спать, как я раньше это делала и чувствовала себя прекрасно. Мне надо прям минимум 6 часов спать, чтобы хорошо себя чувствовать и так далее. И э, э, это неизбежно. И у каждого неизбежно. Поэтому если вы будете откладывать на как-нибудь потом, то это как-нибудь потом может превратиться в то, что вы в 45, в 50, в 60 будете бегать с большими глазами или продолжать все время работать. И радости это не прибавляет, поверьте. Здравствуйте, а безличный металлический счет в золото выгоден? У меня, есть ли у вас физическое золото? Да, у меня есть физическое золото, я неравнодушна к инвестиционным монетам. Для меня это тоже как часть портфеля и отчасти такая некая страсть. Дело в том, что у меня папа профессиональный нумизмат, и он с детства с нами играл там всякие монетки. Поэтому у меня есть своя маленькая коллекция. Но мне кажется, она есть у меня, у младшего брата, у старшего брата. Мы такие немножко повернутые в этом плане. Но это не основная часть портфеля. Основная часть портфеля это все-таки фонды, фонды ИТФ. Так, по поводу обезличенного металлического счета в золото, насколько это выгодно. Я не сторонник обезличенного металлического счета по двум причинам. Во-первых, то, что это котировка все-таки банка есть определенные биржевые цены, и каждый банк устанавливает свою цену. И вы, когда вкладываетесь в обезличенный металлический счет, вы должны понимать, что там все-таки высокий спред. Спред – это разница между покупкой и продажей господи, этого золота. Вот как по аналогии как валюту устанавливает каждый банк свой курс, так и в золоте, в обезличенном металлическом счете, он тоже устанавливает свой курс. Это раз. Второй момент – вы не можете достать оттуда, ну, как бы, живой актив. То есть зачастую банки всегда в договорах пишут о том, что если вы хотите этот актив живьем, то, извините, 20% НДС, которые не отменял никто. Это как слитки, если покупать. Это два. В-третьих, если с банком что-то случается, то на безличные металлические счета система страхования вкладов не распространяется. В-четвертых, это все-таки бездокументарный невещественный актив. То есть вы на него смотрите на экране там, монитора. И, на мой взгляд, тогда спокойнее, выгоднее, потому что спреды меньше, приобрести фонд ИТФ в золоте. У ВТБ, например, даже есть прям слитки. Можно, ну вот, опосредованно я владею слитками через фонд ИТФ в слитках. На мой взгляд, гораздо вкуснее. Вот, с точки зрения доходности, нужно опять же смотреть вашу цель. Какая у вас цель? Золото не должно быть самой: знаете, как это, нельзя складывать яйца в одну корзину. То есть нельзя все покупать в золоте, нельзя все держать там в валюте, нельзя все держать в, од в одних акциях, в одной еще в одной компании, это вообще. То есть всегда должно быть распределение. И золото должно быть все-таки частью вашего портфеля. Потому что оно всегда будет вести себя против рынка. Всегда. И вот какая цель, что закрываем? Я четко знаю, что я закрываю, когда я покупаю инвестиционную монетку, я закрываю свою жажду поддержать актив в руках. При этом у меня в портфеле есть фонды. Золото, они там у меня четенько так лежат, распределены. Так, я надеюсь, что я ответила. Сейчас, как часто пересматриваю активы, ответила точно. <кớп> так про мезота ответила, все, я молодец, <смех> я умница, мне можно пятерку поставить, <смех> так, друзья, если у вас еще есть вопросы, обязательно их задавайте, я э, сейчас посмотрю то, что у меня тут еще осталось, э, так, это я ответила, э, не до конца понимаю, что даст мне э, в итоге тренинг, что даст тренинг, Напомню, что сегодня в 23.30 мы закрываем набор, 5 октября 8 вечера мы по Москве встречаемся с участниками, там будет водное занятие. Дальше каждый расходится по своим ступеням, смотрит видеолекции и живые встречи с куратором в зуме или в скайпе по каждому видеозаданию. Можно зайти в любую ступень, в любое время, ну и соответственно начать с любой ступени. Можно начать с первой ступени, это надежные инвестиции, можно со второй, это составление личного финанса и оптимизации и кредиты, можно встретить это увеличение доходов и поиск дела по душе. Тренинг, он дает в первую очередь навык, он дает навык управления деньгами, то есть те участники, которые со мной, ведь на самом деле я с очень многими дружу выпускниками, то есть мы до сих пор общаемся в соцсетях, они всегда меня поддерживают, и когда вы смотрите там семинар вот разумные инвесторы, все говорят, ребята, блин, не жалейте, это того стоит. Это как раз-таки те люди, которые прошли обучение. Вынуждает скорее система вот такой активной навязчивой продажи, то есть постоянно восхвалять, это выну, ну, вынуждает. И Я понимаю, что это может где-то наоборот создавать какое-то впечатление, а что вообще там будет по итогу там будет реально анализ вашей финансовой ситуации. Вы, ну, как бы, я вот не знаю людей, которые это делают самостоятельно, и без, э, когда, вот, то есть самостоятельно человек может начать заниматься своими деньгами, когда петух клюнет, а это значит, или же у нас резко расходы, доходы сокращаются, вот резко происходит какая-то супер неприятная ситуация, или же выясняется какая-то другая неприятность, как вот, например, одна клиентка пришла в тренинг, она там была подписана на нас пять лет, Лен, я же 5 лет вас изучала, 5 лет я следила за вами, ну, есть люди, которые по 15 там с рождения там, еще живут, центра финансовой культуры, вот, пять лет человек был на меня подписан, и она пять лет изучала, и вот когда выяснилось, что совершеннолетний ребенок взял кредиты, она пришла. В 22 года сыну, к сожалению, взял кредитов на полтора миллиона, и она поняла, она за голову схватилась, потому что непонятно, как действовать. О, присоединяются мои эти выпускники, спасибо. Вот, проходила тренинг, рекомендую всем. Спасибо, ребят, за поддержку, спасибо огромное. Елена, здравствуйте. А, это я на это, я ответила. Да, выпускники, если вы тут со мной, обязательно пишите обратную связь, это всегда приятно. То есть... Почему-то мы ждем какого-то знака сверху для того, чтобы начать разбираться с деньгами. А это, знаете, как с зубами. Нужно учиться чистить зубы правильно, для того, чтобы не вкладываться потом дорого в стоматологов. Здесь то же самое. Чем раньше вы начнете разбираться с деньгами, чем раньше вы для себя привьете навык именно управления, именно вот накапливания, разумного распределения. Почему именно разумного? Потому что это не только про инвестиции, это и про нашу жизнь в целом. Сейчас бум и бич э, без контрольных трат. Это, наверное, может и всегда было, но на сегодняшний момент я вот могу четко сказать, что э, люди, э, спасаясь от стресса, от одиночества, от усталости, от выгорания, ну вот как угодно можно это назвать, они э, тратят больше денег на вот какие-то синиминутные развлечения и желания. В ресторанчик сходить, там, еду на вынос заказать, куда-то сходить развлечься и так далее. В большом городе зачастую, если у тебя есть дети, это, ну, такая нормальная накладка, это, ну, тысяч пять минимум. А вот с, московск... с московскими, например, клиентами я выясняла, что за выходные это минимум тысяч пятнадцать можно оставить, и причем ничего такого не произойдет. Ну, просто с ребенком сходить в театр, просто после театра зайти куда-то в кафе, прогуляться, и все, и как бы вот тут, тут, тут, тут, тут, по мелочи, и все, и вот деньги разлетаются, выходные. дни Планирование, разумное распределение, это вот как раз то, что привьется. И тренинг, он почему еще важен, он формирует некую такую здоровую жадность для самого себя. Почему здоровую? Потому что... Я не призываю никого сажать, ни, ни в коем случае не сажаю никого на хлеб и воду. Нельзя. Этого делать нельзя, потому что потом отдача замучает. Жадность, она должна быть здоровой именно для самого себя. Я качественно живу, я отдыхаю, я развлекаюсь, я зарабатываю. И при этом я откладываю, накапливаю, езжу отдыхать и вообще там, хорошо выгляжу. Да? То есть вот это все как раз про сочетание э, оптимизации расходов. И качественной жизни здесь сейчас. И закрытие целей финансовых. Ну что, друзья мои, если вопросов больше нет, то буду с вами прощаться. Напоминаю о том, что мы в 23.30 закрываем набор тренинг «Деньги всегда 7.0». Стартуем 5 октября в 8 часов вечера по Москве вводным занятием. Этот тренинг состоит из трех ступеней. Надежные инвестиции. Надежные инвестиции, личное финансовое планирование и увеличение доходов. Вы можете зайти в любую ступень, каждая ступень на по 10 модулей и каждый модуль прорабатывается э, с куратором. Э -э, петух давно клюнул, но время не могу спланировать на образование. При этом я давным-давно оплатила курс по финансовому плану, но даже не смогла к нему приступить. Как другие могут правильно э, организовать? Э -э, Недостаток времени. <смех> на это у меня тоже есть ответ. Смотрите, в данной ситуации, если у вас уже была оплата, вы, пожалуйста, оставьте там заявку на звонок куратора на сайте elena.fincul.ru, желтая кнопочка. Мы вам позвоним, и дальше мы просто-напросто будем искать это время в вашем графике. Надо ввести систему, что раз в неделю вы встречаться будете с куратором, и раз в неделю вы втянетесь. То есть, если так сделать 2-3 недельки, то вы уже втянетесь, и пойдет, оно пойдет, пойдет, пойдет. Не пытайтесь заставить себя ну, резко, потому что раз у вас высокая загрузка по работе, то нужно найти просто какой-то час для себя. И этот час может быть там субботним, в субботнее время, ну в субботу, или же это может быть какое-то буднее утро или какой-то обеденный перерыв. Самое главное, вы просто э, выйдите к нам на связь, э, дайте свой маячок, э, мы с вами свяжемся и финансовый консультант поможет разобраться. Елена, а знакомы ли вы с фондом закрытым ПИФом Смирнова Реалист? Нет, я с ним не анализировала, честно могу сказать. И вместе с тем я не понимаю, зачем заходить в ПИФы, если у нас есть ETF. Они гораздо дешевле, они не пытаются угадывать рынок, в обслуживании они дешевле, и их проще купить, они более ликвидны. То есть вы проще покупаете и проще продаете, потому что это все происходит на фондовом, московской фондовой бирже в, одну, в один клик. Не нужно чего-то ждать дополнительного. Надеюсь, я ответила. Но я не анализировала. Ну, Я просто не считаю нужным еще гоняться все время за какими-то инвест-идеями, когда можно заниматься просто своим любимым делом. У меня двое детей, мне надо им время уделять. У меня есть желание там, книгу написать очередную, и там еще в проекте две книги у меня есть. У меня есть желание реализовать себе еще в каком-то поприще. То есть... Ну вот, например, там студенты, я хочу с ними организовать несколько проектов. А, ну, жизнь же, она многообразна, и временное, ну, вот время оно ограничено. Если мы будем все время с вами заниматься тем, что анализировать какие-то инвестиции, но у нас не останется времени на оставшуюся жизнь. Мы не знаю, это счастье не прибавляет. Я ни одного трейдера такого счастливого довольного не видела. Все трейдеры все равно сходятся к тому, что ну, они зарабатывают, понятно, на комиссиях, и они очень много отдыхают, все равно они для восстановления требуются. Но потом впоследствии каждый из них все равно уходит с портфельной инвестиции. Это спокойнее, это легче. Ну что, спасибо вам большое, что были со мной. В 23.30 мы сегодня продажи в тренинг закрываем. Если у вас еще остались вопросы, обязательно их там пишите под этим видео, я буду на них отвечать, или обращайтесь просто в личные сообщения. Напоминаю, на сайте елена.финкульт.ру можно оставить заявку на любую ступень или на звонок куратора, если вы что-то для себя не поняли, или хотите, но какой-то другой продукт мы для вас подберем. Если ну, неудобно на слух воспринимать, то кликабельная ссылка по шапке профиля, там заходите в топлинк, и там буквально сразу же запись семинара и запись в тренинг «Деньги есть всегда». Всем спасибо большое, и до встречи уже в следующих прямых эфирах. Я постараюсь их проводить почаще. Всем счастливо!